Как тебе здесь живет? Это у нас кот после травмы, да? Да. Сбила машина. Переломов нету, но задние лапы у нас пострадали. Есть такой миф, что котам на улице легче выжить, чем собакам. Так или это? Нет. Это миф. Любому животному нужен хозяин, нужна любящее сердце. Это весь наш пункт реабилитации 9.1.1. Сюда попадают все кошечки, которые были приняты по вызову и уже направляются после лечения на реабилитацию. Вот это наша кнопочка. Она к нам попала после ДТП, ее сбила машина, прошла курс лечения в клинике и уже была переведена сюда для дальнейшей реабилитации. Наша легендарная мать э, сидит во главе, это кошка 911, не могла разродиться, в итоге родила у спасателя в машине, родила прекрасного ребенка, Перчик, вот он сидит около мамы. И дальше уже находясь на реабилитации, у нас поступали вызовы по котятам, Кошка решила, что это ее котята и приняла их замечательно, стала для них родной мамой. Выкормила. Прям акробатические у него этюды. Ну давай, походи, покажи, как ты ходишь. С какими проблемами чаще всего вам звонят? Чаще всего это переломы. Переломы, у нас очень добросовестные водители. Вот По котам это стандарт, постоянно забивают. Есть такая беда, вот Вероника нам рассказывает о том, что животных подчастую невозможно спасти, если они попадают в окна. О чем она говорит? Это говорит о том, когда вы свои пластиковые, металлопластиковые окна оставляете, вот оно сейчас закрыто, мы его откроем вот так на проветривание, и вот так оставляете и уходите домой. И вот сюда, в эту щель попадает животное, вот сюда, и застревает. Поэтому используйте заглушки, которые помогут, вот здесь вот просто заблокируют и кот может спокойно остаться в живых, что называется. Вероника, зачем котам нужна реабилитация? Ну, изначально у нас котики попадают в клинику, проходят полное лечение, но не всегда мы можем с клиники выписать сразу животное. Для этого, допустим, мы... Назначается курс антибиотиков. Еще месяц после лечения кот должен пить антибиотики. На улице он этого не может делать. Это милашка, она у нас стеснительная и очень ранимая девочка. Очень нежная. Аркадий, Аркадий, будьте любезны, поснимает камеру. Он уже лучше сбила машину, потом вылезли другие болячки. Почему он такой лысенький немножко? Он уже зарастает, обрастает. У него была огромная рана на шее. Уже все заросло. Они все ручные. Все. Да, они все ручные, они, они все любят вас. ласку. Сколько у вас здесь кошек может содержаться одновременно? Ну, сейчас у нас находится здесь 11 кошек. Мы не приют, мы пункт реабилитации. В пункт реабилитации поступают животные после травм. Мы не можем физически принять всех, нам всех жалко. Всех. Избитых мы везем к себе и выкинутых но не можем мы взять собрать 10 тысяч щенков. У нас тоже волонтеры они тоже устают, и мы все это держим на себе. Да, мы стараемся, мы выезжаем, мы, ну, мы беспокоимся за всех животных, но мы от вас тоже просим помощи. Помогайте распространять информацию по поводу животных. Да, вот кошечка, прекрасная кошечка. Если каждый поделится информацией, что данная кошка ищет хозяев, то ее шанс намного больше увеличится, найти свою семью. Принимайте участие тоже, заплатить, скинуть там 50-100 рублей, это не так много. Дорогие друзья, если вы задумываетесь о том, чтобы взять животное, там, кошку или собаку, я вам порекомендую обратиться к волонтерам из службы спасения в частности или из любого другого приюта, потому что Ту заботу и то внимание, которое дают своим питомцам эти люди, вы не получите ни в одном частном приюте, ни у одного заботчика. Эта кошечка у нас поступила с переломом двух задних лапок. Кошка сейчас прекрасно ходит на своих двух задних лапках. Это не сказано, ничего не отразилось. То есть кошка полностью здоровая, готова найти свою семью. Сколько вам удалось уже пристроить? Ой, Пристроить за год нам удалось очень много. Большое количество животных, большое количество собак. С котиками проблема больше. Почему-то котиков боятся у нас брать. Ну, больше, наверное, больше 30-40 собак мы пристроили. А, ну. а котеек именно, их как-то не очень да, любят? А котеек, да, котеек что-то у нас люди не хотят себе брать. Хотя скоро зима. Mm -hmm. Будет холодно, нужно греться. Mm -hmm. mm -hmm. Нужен да. теплый кот. Да. Конечно, без кота нельзя никак. Что ты нам можешь рассказать? Да. Вот так вот. Если человек согласится забрать кота, когда еще период реабилитации не закончен, вы ему помогаете это все пройти, там вот эти антибиотики принять и так далее. Конечно, да. Мы будем очень рады, если человек такой захочет взять животное к себе домой. Мы помогаем, мы привозим лекарства, если это надо. Мы забираем животное, везем на повторный осмотр. То есть мы все время на связи с заявителем, с человеком, который хочет забрать себе животное. И нам можно позвонить и спросить: вот так и так у вас я брал животное, там кошку, собаку. Сейчас она себя плохо чувствует. Мы всегда приедем, мы всегда заберем животное, и свозим на осмотр. То есть мы всегда на связи. Дорогие друзья, еще не забывайте, что вы можете помочь спасти жизнь. Если вы увидели травмированное животное или, не дай бог, стали сами причиной этой травмы, не стесняйтесь, звоните по номеру, который мы оставим в описании, и будет он выведен титром. Служба спасения животных 911. А помощь ваша заключается не только в том, чтобы позвонить, помочь спасти животное, но и иногда просто поинтересоваться, что судьбой этого животного и тоже может быть как-то помочь. Потому что гласит древняя мудрость о том, что если ты спас жизнь человека, теперь ты отвечаешь за этого человека. Я думаю, что это, эта мудрость касается и котов, и собак, которых вы спасли.